Друзья, всем доброе утро! Сегодня мы вам расскажем, как наша семья борется с вирусом. Сейчас у нас у нашей Анжелы что-то похожее на ангию, ну, какой-то вирус ОРВИ, Поэтому мы подготовим напиток, который она будет пить через каждые три часа. Мы берем малину. Малину, видите, прям со снегом. Малина у нас вот такими вот э, веточками. Мы их порежем. Калина у нас грозьями И смородина тоже веточками. Сейчас мы это все подготовим, зальем кипятком и прокипятим 5-10 минут. Малину режем кусочками. Смородина. Ой, она чуть так. И красавица Калина. Она от кашля. От, от... Вообще раньше считали наши бабушки, дедушки, что видусыхный дух моем и заливаем сейчас кипятком такой получается напиток калина-малина вот, и пьем обязательно его в прикуску. прикуску прикуску пьем с медом через вот этот напиток наша Анжела будет принимать через каждый час по полстакана. Ну, мы заметили, что это прекрасное средство от простуды. Всем не болейте. Здоровья!